Дорогие зрители и подписчики Игровой Истины На связи с вами я, парниша Приветствую вас В прекрасной игре Far Cry 4 Мы ее в прошлой игровой сессии Полностью прошли Просто до безумия это меня обрадовало Наконец-то этот, этот хаос Ё-моё, кератский закончился И на очереди у нас с вами DLC Побег из Ругеши и на Эти. Ну, поехали, друзья Так, начать сейчас Деньги. На площадку в любой момент но должен предупредить солдаты Юмы пристально за ней наблюдают и пристрелят себя как только увидят так что, ну так удачи побег из Другеша да, друзья получается так, что тут у нас выполните задание, чтобы получать награды и бонусы для защиты в зоне высадки если задание провалено, вы продолжите игру, но потеряете награду Следуйте открытый мир, ищите трофеи, открывайте ванпосты, чтобы получить более мощное оружие, очки навыков или материал для создания улучшений. У вас 30 минут, чтобы добраться до зоны выстрела. Выполняйте любые действия, завершайте события кармы, чтобы получить дополнительное время. В случае гибели вы начнете сначала. А, то есть 30 минут дается на прохождение всего DLC, что ли? Обалдеть. Интересно. Так, офигеть перед тем, как бежать, сломя голову к границе, тебе следует слегка расширить свой арсенал. Оставаться туда не подготовившись — не лучшая мысль. Ты всегда можешь выполнить пару-тройку поручений, и получишь за это щедрую награду. Ты, не на нервы. Зачем ты это делаешь? Аджай, да ты что? Главный компонент любых отношений — любовь. Не думал, что придётся это объяснять. А теперь вперед, у тебя мат задел. Так, нашел я хорошенький пистолет. Д-50, э -э насколько я помню. Интересно, то есть на тот момент все были живы, пейган, э амита, сабал. Так, что у нас тут? Такая же карта, да? О, значок какой-то. Чё это такое? Он... А вон посты такая изображаются, интересно, ух ты. А, вот сюда нам надо, да, попасть? То есть полчаса. А как бы смысл... О, тут даже эти есть навыки. Издавление, рюкзак. Интересное какой то DLC. Необычное. Лучше я по низу пойду. Зачем? Непонятно. Аджай э, начал сверху. Так. По фильтрам. Оу. Тут уменьшенный. Такой вариант. Так. Исследовательная территория. Мы убираем. Так. уровень кармы. Я тоже уберу. Известная территория. Так. Пропаганда тут есть. Сигнал. Миномет. Ну, в принципе, все. Дофигища вопросов. Зачем их засунули сюда, я не пойму. А, смотри... Стоп! Только северная часть у нас открыта. Ха! Вот это, да. Интересно, интересно. Ну, давайте с чего нибудь начнем. Куда-нибудь побежим. Погнали. Еще оружие надо найти, е-мое. Оружия нигде нет. О, черт. Ну, это DLC, конечно же, я не пройду. На 100%, вы сами понимаете, друзья, да это и не нужно. Здесь даже прогресса как такового нету, вот. Здесь главное добраться до, сон, до зоны высадки, но для того чтобы... Да, мы добраться там можем, друзья, без, без проблем. Но, насколько я помню, там просто огромный, как сказать, заслон сол... из солдат, поэтому нам нужно прокачаться сначала хорошенько, и только тогда туда добраться. Нужно найти хорошее, приличное оружие, ну и всякие там улучшения. Вот... Тут прям нужно торопиться Всего-то полчаса Блин, и лодки нигде нету Давай чё Нужно оплачивать отпуск, выходные пособия, бла, бла бла бла бла Ну, что делать? Они предпочли мне юг. Представляешь? А я им такие бонусы на прошлое Рождество раздал. Знаешь, если ты разберешься с этими двуличными тварями, я в долгу не останусь. Только вот что, пришли мне фоточки! Понимаю, приятного мало, но формальности есть формальности. Бюрократия, что И, кстати, шкурки им там особо не попороть. Будь проще, используй нож. Пэган что-то на сей раз такой прям доброжелательный. Прям помогает во всем. Нож! А что, нужно обязательно нож использовать, что ли? Стоп! Задание. А, я продолжаю дождь играть! Офигеть! Вот, да, я думал, все на этом. Нифига время-то идет. Ну, мне, короче, уложили. И начинается все заново, да? А вот это странное DLC, если честно, друзья, вообще. Очень странный dl 7 Ну, давайте заново, что ли. Лично мне кажется, Кстати, друзья, на се раз времени больше почему-то дали, на минуту О, Это очень побежал? странно. <звучит> Понимаю, сколько их надо резать, сколько их пристрелить. Вот. И мне сходилось оружие. Интересно. Ну, на сей раз я буду стараться быть поаккуратнее. В течение получаса я не должен умереть. что-то как-то что, -то как -то, что -то не везет мне ее мое короче друзья чтобы пройти это все быстро и красиво я предлагаю врубить тренера и все и не париться реально это будет весело О, с тренером Давайте пройдем это с тренером это будет здорово Да, друзья я врубил тренер это будет прям повеселее мне максимальная точность бессмертие и все в этом Роди. Зачем ты это делаешь? Аджай. Так, ну, давайте а опять что? сюда. Главный компонент любых отношений любовь. А, а я еще столько хотел сказать. Ну, с другой стороны, что может быть важнее убийств? Да, мальчик мой. Он даже парашют не раскрыл. Офигеть. Их жаль, что суперскорости нету в трейнере, супер прыжками, очень жаль. И, кстати, убийства с одного раза у меня тоже включены. Классная штука. ближе-поближе к матине ну, <связи> просто <связи> у меня включены на клавиши а -а боеприпасы на, на, на эти клавиши, ну на эти кнопки, поэтому вот, понятно. А, кстати, наверное, при взятии. При, при выполнении каждого задания, наверное, у нас время будет увеличиваться. Ну-ка. Да! На пять минут. Я был прав. Кажется, можно это сделать. Ну просто исследование вот такого вот производится. Непонятное. По всей карте туда-сюда. Смысл этого. Казармы. Короче, просто. Называли своими именами различные значки, друзья. Смысл вообще. Отстой. Просто отстоящее. Ну, давайте отправимся на еще одну точку. Если такой же будет отстой, как э, я видел сейчас. Кстати, блин, там плакат был. Я хочу посмотреть. Если я, например, сорву плакат, я не заметил. Увеличится ли время? Ну-ка. Так. Да, на минуту целую. Ты. Неплохо так. Зачем только вот эти клады сюда поместили? Это вообще вопрос Непонятно для меня. Мы же как бы ничего покупать там не можем, нигде как бы. Зачем? Вообще, вот зачем? Что это за бред? Это что такое? Это что? Это Ч ⁇ Чё за бред? Ну, это все твое, друзья. Блин. О. По получилось поменять. Тебе кишки выпущу! <связывая> Мы подходим с юга! Ну, это похоже что-то, вот, как будто такой э -э режим, вот, типа мультиплеера что-то, но в единственном числе, я не знаю как это объяснить, друзья. Еще идут. Это все аванпосты друзья просто они называются под своим названием как бы смысл просто вот смысл перепроходить это все я не понимаю я не понимаю но имеется ввиду середину часть друзья да здесь заданий как бы немного ну аванпостов те же вот ну и заданий самих спасение заложников Короче, я не понимаю, зачем это DLC вообще создали. Для какой цели. Это просто ужас какой-то. Вот. Места эти еще. Расследовать. Давайте сразу... В принципе, все понятно. Я даже не знаю, что еще сказать. Направимся на душку высадки. Ну, пути что-нибудь поисследуем, так сказать. Ехать, конечно, далековато. А начинал я... Откуда я начинал, кстати? Не показано, да? Ну, где-то... чат где отсюда где-то я начинал. Так. Ну, туда мне нужен транспорт. О, баги вообще выше. Плюс минута 15 здорово хотя ничего такого как бы даже зд здорового нету смысл ох нифига себе даже время убивать э умешать если я кого-то собью, убью, убью того кого надо отфигдеть интересно пойму это что поедет что ли? по радио? вот это я им врезал неплохо так ох ох ох как далеко не значит короче там не проеду раз, мне, раз меня так навигатор не ведет поедем этим путем насколько насколько хватит моего баги, но пока держимся. Не mm -hmm. всех дома во время путь Пропаганда вообще по радио, по а друзья, офигеть за место Рабирая. 50... А, это ты... не было Твою мать Маска и лунга тут Где-то И че? Время дадите? За нее нет? Не, не буду давать время? Да ладно. Так, я наехал на камень, как бы, или, или в камень точнее. Я смогу выехать. Твою ты визит, да что за бред? Ну что это вообще такое? Дичь какая-то. Толкнуть нельзя, ничего нельзя. Ладно, поехали, может быть, на этой тачке. Отлично, выехал. Скоро уже доедем, друзья. И завершим DLC, блин. Очень быстро просто. Это настолько тупой DLC, что вообще вот... Одно из самых тупых. И люди а за ты это ты ты деньги ты платили, ты друзья. Не взял, не ну, в том числе и я, конечно. Вы нужны керату, как Собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля. Остановите волну зла и тирании. Присоединяйтесь к Фейгану. Да зарит вас след Фейгана. Так. Хуже ты решил меня покинуть. Надеюсь, подготовился ты как следует, потому что люди Юмы пытаются взорвать твой вертолет. Мужайся, Аджай. Это проверка на прочность. Сомневаюсь, что пилот сможет взлететь до того, как ты очистишь зону высадки. Вперед, Аджай, не сдавайся. Я в тебя верю. И вот это вот все. А, вот наш вертолет. Интересно, оружие вообще будет уникальное? Ну, вообще, ну, в принципе, в этом DLC какое-то уникальное, классное. Но я не хочу это исследовать, в принципе, смысла нет. Ну просто интересно. Часто нужно продержаться. минут одуреть откуда вы лезете я могу в принципе подойти стоять вот и все Я на нее не могу, к сожалению. Ну, ладно. А, я на вышку залезу. На Да. Ну, отсюда плоховато, так немножко видно. Кто так палит по мне? Не понял кто, друзья? Интересно посмотреть. Снайпер, что ли? Так, снайпер, а, он там стоял. Не посидеть, а тут снайпер просто. Так, Прекрасно, либо то, либо то, что ли? Что, реально? Так, ну это не АМР. Это за 93 просто, обычно. Блин, какой-нибудь палец, это вообще жесть. подбили мой ретарит козлей никак я по нему не попадаю а офигеть парень я вообще в шоке Бесполезняк. О, я его могу чинить! Нифига делать тогда! О, починка долгая, друзья. Конечно, у нас же два такое оружия доступно, потому что тоже давления требовалось к бру изготовить. Вон зачем. Ну короче, такое DLC, друзья, аркадные. Вообще ни о чем. Просто ни о чем. О, черт, я не заметил, как. Взорвали мой вертолет заодно. Блин! Жопа просто! И вс заново! Вот так проходит вс. О, я вот, прикольно. Офигеть! Офигеть! А что значит 843? Я вот понять не могу. Это сразу чувак побежал защитить ванпост. Или потом Как бы непонятно? Блин, это... Точнее, не OnePlus, друзья, прошу прощения. А... Вот этот вот вертолет. Блин, не то нажал опять. Вот, друзья. Я, короче... <си> что-то только, короче, у меня не было. Вот <си> что-то, плоховато, вы. мне темновато видно. <си> <си> вот, короче, как машину э вот бы, поставил, чтобы <си> меня... О, мой! теперь я <си> Вот, чтобы э, эти какие-то там непобедимые снайперами не видели. Вот. И вот так вот отстреливаюсь. Сколько там уже народу лежит это вообще? Просто просто жесть. Вот, осталось меньше трех минут. Так. Что я сейчас, короче, делал? Что я такое сейчас делал, друзья? У меня из-за тренера вылетала игра 150 миллионов раз, приходилось перезапускаться. Было, короче, очень, очень тяжко. Но я все-таки решил э... пытаться еще раз пытаться и пытаться и пытаться. Вот. Побили, вылет. за счет. Наш завелся. Сколько же там недель? Офигеть. Но осталось совсем чуть-чуть. скачал друзья э такой тренер где можно останавливать всех врагов как бы он так странно работает и вроде получалось у меня почти вот вот решить это dlc но блин в конце короче тупанул панула игра из-за этого тренера мне она так было обидно до да безумия Осталось 40 секунд. Ё-моё, 40 секунд. 30. Так, можно тут тоже слазить. Но тут они просто... Тела эти... Не убираем все. Это их больше. Так. Что и че? сейчас будет? и чего ты тобой гор... Вечер, ну, правда? А я тебе так и говорил, помнишь? Пополам. Что ж, пока это все. еще увидимся хм. Ну.. В принципе, все понятно. В принципе, все понятно. Странно, что я в рейтинге не поднялся. Что это за время 8.43? Без понятия. Как бы на предпоследнем месте был, так и остался. Очень странно. Ну, вот такое просто тупое, непонятное DLC. Из-за временем, так скажем, друзья, друзья, <с dois> представляете, короче, не успел я это все договорить красиво, как бахме опять вылет... ну, вылетела мне игра. Из-за тренера, короче, да, тренер это весело, это прикольно, но игра, как любая, в принципе, игра, это не любит, потому что это губит любую игру. Вот коды игры, это сказать, это все ломает. Поэтому вот эти вот вылеты случаются, бывают удаляются, самое страшное это удаляются сохранения. Вот, я так понимаю, DLC вот эти вот восстанавливательные знач... значки так и будут гореть всегда. Интересно. Я думаю, пройду, они, точнее, один хотя бы из них уберется. Вот, показал вам, в принципе, первый DLC, дурацкое такое вот. А вот долины эти, я думаю, друзья, вам очень понравятся. Вот, потому что оно мне понравилось я помню играл, да, это было здорово вот кстати, еще хотел сказать такой момент, который я упустил в сюжетной части, друзья в основной смотрите, если мы убили, если бы Аджай убил бы непосредственно Мина за столом вот как ни странно это разработчики просто сделали это тупизм то потом с ним связалась бы, ну, либо там Собал, либо Амита, и э, его спросили бы, ты нашел Лакшмана? Он, он сказал бы, нет, я вообще не знаю, что это такое. Это просто дебилизм, почему нельзя убить, пройти вперед, э, поставить прах, и все. Я вообще в шоке. Реально в шоке. Интересно, потом, а хотя нет, потом невозможно было бы прийти но ну, имеется в виду туда опять наверно никак мне хочется посмотреть по сюжетной части возможно это я прям специально заружу сейчас и посмотрю вот реально очень интересно добраться туда в то место Друзья, ну вот в принципе я позвонил на 5-7 минут для того чтобы сюда добраться без машины машины здесь не оказалось крепости кстати ворота которые Ведут непосредственно сюда. Снова были закрыты, мне пришлось их взрывать. Интересно. Открыть можно. Так. И пройти, в принципе, можно. Вот так вот. Степоры четкие вообще мне нравятся. Прям такой реальный. Реальнее, чем, э, чем сам Пейган даже, друзья. Ну, реально. Вот прям вообще четко. прям вот четкая фотография. Вот. Просто интересно, вот э, в конце потом, если вот игры... Это же с оружием Маусу зайти? Офигеть. Офигеть. Вот это поворот. Э, если вот когда так Пэйгана из пистолета можно убить. Потом, потом интересно, друзья, можно будет сюда прийти поставить прах? Вот вопрос в чем. Риторический. Так. Кидаем все. Да, я жесткий чувак. Я очень жесткий чувак. Кстати, всего вроде бы нет, мины не исчезают А, исчезла Все можно Раз, два, три, четыре, пять, шесть Шесть мин почему-то Но и дается больше Супер, просто логика Потрясающая Так, С4 может только три Кинуть. Э -э Ну-ка У-у-у Это было мощно. Это было очень мощно. Странно, что Аджай. Это вообще. Это вообще полный дебилизм, э -э, из-за которого просто, ну, лишили, я сказал бы, так сказать, юбики выбора как бы всех любителей фаркая. Ну, имеется в виду этой части. Что нельзя вот убить. Точнее, можно убить, да, пейгание из пистолета, но. Аджай тебе придт как какой-то последний придурок я не знаю просто нет я не знаю дело шмана и все такое блин да пожалуйста пройди ты вот и поставь исследуй не же тебе тяжело тут два здания вот это огромное это, это маленькое все в чем проблема в чем вообще проблема блин реально это так глупо это жесть, как глупо ну-ка очень дворец круто круто вот как-то так друзья еще раз повторюсь побег почему-то из Дургеша вот тоже странное название непонятно Дургеш вообще тюрьма причем здесь тюрьма вот это мы убегали как бы из Кирата а второе. Пейган был настроен как-то против Юмы. Как, как союзник наш выступал. Типа ты попортишь нервы Юме. Заодно он говорил. Ух ты. Вау, как красиво. Даже там. Ого. Как отстреливать, друзья. Ну что это вообще вещь, гранатомет? Просто вещь. Класс. Вот... Как-то так, то есть, много странностей, много всего, и много всего непонятного. Че, не, не разорвется, не? Падает. Ух ты. Даже при... А если при... Так? При полном ди... при, при, при полных диос градусах, э, Куда упадет? На меня? Не. Достыл. ну почти немножко другой пошло вот друзья, так короче пишите свое мнение по поводу данного dlc мне очень это важно кто-то может понад прям проходил в безумие и, не знаю понравилось кто-то может с согласиться Ставь свой лайк пиши комментарий да и подписывайся на игровую истину и переходи уже туда в следующую, может быть, последнюю, либо предпоследнюю, не знаю, по времени, как будет получаться прохождение Долины Йети. Будет как-то. Вот. Надеюсь, тебе понравится. Переходи, включай колокольчик и жди. Вот так вот. Короче, всего самого наилучшего. Пока, дорогой гость, либо еще лучше подписчик. Всего самого наилучшего тебе.